Ну что, давай отдохнем. Погнали. Предлагаю здесь устроить привал. Ну тогда погнали. Ты пока осмотрись, а я пока разложу вещи. Окей. Давай садись. Я как раз мяско с собой прихватил. Заодно план обсудим. А вот это уже аргумент. Давай доставай мясо. Так, сейчас мяско дойдет, и будем кушать. А что там по плану? По плану, ну смотри, мы сначала хаваем, идем отдыхать, а потом через проклятый туннель. На Рейха. А там убиваем всех, собираем оружие. Патрики, фильтры, ну что там у них еще есть. И идем на базу. Понятно. А что у них это за баса? Да это один из пунктов зачистки. В смысле? Ну, это типа место, где зачищают мутантов. Поэтому мы только двоих встретили? Ну, да. О, очнулся! Гутен Морген! Так, что тут у нас? Сталкер и рядовой. Начнем с тебя. Скажи-ка, что вы делаете на нашей базе? Я ничего вам не скажу. Отпустите нас. Нет. Сначала скажи, что вы тут делаете. Молчишь? Ну ладно. А если так. А, уведи его. А теперь ты. Очнулся? Скажи-ка, зачем пришли? И ты молчишь? Ну ладно, тогда оставайся здесь. Так, надо бы развязать себе. Как же голова болит. Эх. Вроде развязал так. Вроде бы он ушел. Надо бы найти жору. Ах, полегчало. Так, может то пойти? Через не вариант. Вроде нормально держится. Так, ну туда я точно не пойду. Они могут меня встретить и убить. По лесу. Давай. Так. Вроде бы залез. Так. Темновато там. Надо ПНВ включить. Как меня тут О. Ну что, погнали тогда. Надеюсь, это не расшибит тебе нос. Ладно, пробежусь. Фух, вот, и спуск. Да. Так, тут его можно отключить. Ну что, двигаем дальше. Сука, блять, еще один. Надо бы его увольнуть. На нахуй. Так, вроде бы шума не навёл. Ладно. Пойду-ка дальше. Так, чтобы у нас все Ладно. Так, это закрыто. Надо идти дальше. Пока другие не услышали выстрелы. Еще одна дверь. Напройду-ка. Так вроде бы все нормально. Ладно. Что тут у нас? Всем приготовиться. Так. Ну вот и попался родовой. А где жора? Может ты к нам вступишь? Нафиг этого жора. Что-то я не особо хочу ступать. К людям, которые убивают других людей. Ну тогда. Прощай. Что ты меня своей пукокой целишься. Пошел ты на. Так. Тут еще кто-то может быть. Черт. Надеюсь, не заметил. Надо быстро проскочить. К тем ящикам. Раз, два, три! Так, теперь нужно обойти его. Раз, два, три. Так. Опять лестница вентиляции. Ладно, проходили. Надеюсь, там посветлее будет. А это лучше закрыть. Ну-ка, давай. Эээ. <связать> <Yes. связать> Захлопнулась. Так. Это ты правда посветлее. Жорик, ты тут? Рус. Это ты? Меня сейчас на расстрел поведут. Спасибо, пожалуйста. Да спасу, я тебя спасу, не беспокойся. А кто-то идет. Ладно, давай, удачи. Давай на выход. Меня срочно спаси Жору. Надеюсь, я спеловать до расстрела. Так, тут вроде бы спуск. И правда. Так. Так, надо я по-тихому открыть. Ну-ка, давай. О. Так. Патрики на коллаж. Пригодятся. Так, тут у нас чё? Твою мать. Снова я Надо его по-тихому обойти. Сука стоит, смотрит. Чё они тут выращивают? Похоже на мяту. Ладно. Ну-ка давай, давай, давай. Не смотри на меня, не смотри. С к собаки, блять. Так, вот, сука, он стоит. Надеюсь, не заметит. Давай, я. Я просто воздух. Так, ну вроде бы проскочил. Остается туда попасть. Так, лестница. Черт, Выстрел был Шора. Тебя убили? Надо быть проверить. Черт. Ну вот мы и встретились. Как-то видеть твоего друга уже нет. Ты за это поплатишься. Ну уже, подходи. Я тебе ничего не сделаю. На, получай. Эх, Экшора, я отомщу за тебя. Я тебе обещаю. Но мне, к сожалению, пора идти. Удачи тебе. А с тобой я потом разберусь. Еще какой-то спуск. Ну ладно, посмотрим, что там у нас. Так, но здесь вроде бы ничего нет. Ухожу. Похоже, я оказался в канализации. Труба. Там горячая вода должна течь. Опа, аптечка. Пригодится в хозяйстве. Кто это? Это... Это слепаши, походу. Надо их убить. Сейчас от выстрела сюда остальные слепаши сбегутся, которые есть в этом радиусе. Надо осмотреться. Нет ли тут еще одних? Черт! Надеюсь, я их особо не разозлил. Черт. Страшно. Ну выходи? Нет, нет, только не на меня. Кто не нравится, получай еще. Надеюсь, это все. Походу нет. Еще один. Не хотелось бы его увольнуть. мое бегает, что тут не делает. Нет, нет, нет, только не на меня только. Черт. Полховно. Давай, ну же, открывайся, открывайся. Ой. Фух, вроде оторвался. Смотрюсь-ка я. Вдруг что-то полезное найду. Ладно. открою какая-то дверь. Ё-моё! Откуда ж вы тут беретесь, а? Ладно. Посмотри, что за этой дверью. Вроде никого. Тут свет, кстати, горит. Интересно. Так, какие-то рубильники. Ну-ка, может что-то у меня включится? Ну-ка, этот? Вроде бы свет горит. Так, ладно, проверю. И правда. Интересно, нам почти что с сохранить с тех времён, когда здесь произошла ядерная война? Эти опоры не в душе в вере. как бы они на меня не обвалились. Опа, снайпа. Надеюсь, я ее на ком-то применю. Видимо, неподалеку был удар, раз здесь потолок обвалился. Я вижу свет в конце туннеля, и надеюсь в этом свете никого нет. Черт, я кого-то видел. Надо подушить фонарь. Черт, Похоже, это бандиты. Ну-ка, давай же Поймаешь мою маслину. Да поймай ты мою маслину, давай. на. Еще раз, на. Где-то еще должны быть бандиты. Не может быть так, что тут один из всего же сшивался. Так, здесь есть проход. Это походу электрощитовая управления светом в туннеле. Ладно. Что за эта дверь? Батя зданий. А тут никого. Ну-ка, здесь? Черт, а то. кто? Спасибо тебе, брат. Меня зовут Артём. Приятно познакомиться. Меня Руслан зовут. А как ты вообще тут оказался? Да, я шел на станцию, а тут они. Ясненько. Ладно, пошли. Тут неподалеку станция. Погнали! Тут осторожней. Представьтесь. Мы фашисты захватить ваш станций. Чего? Артём, ты это что ли? Смотри, при генерале такой не сморозни. Кстати, а кто это с тобой? Но это человек, который меня спас. Ладно, а -а -а. проходите. Так, кто меня звал тут? Так это же Артём, и рядовой Руслан. Кстати, Артём, пошли-ка отойдем. Ты идешь? Mm -hmm. Так, Рус, вот тебе Патриков купить что-нибудь полезное. Окей. Сань бы еще идет магазин. Так. Надо бы найти этот магазин. Так завал, ладно пойду вот этого чела спрошу вроде бы там ничего нет привет не знаешь где тут магазин? молчишь так а это что? пойду проверю первый раз такое вижу что у них тут за развлечение? чего-то желают? Может мне, пожалуйста, две аптечки и два фильтра еще, пожалуйста. Да, конечно, вот. Еще чего-то желает? Еще, пожалуйста, фильтр от противогаза, две штуки тоже. Конечно. Ф вот, держись, тебе 10, кто Её, можете идти? Чего желаешь? Можешь мне патронов на коллаж и на пистолет, пожалуйста. Такс... А по там с вас 10 патронов. Так, вот ваши деньги, в принципе. Надеюсь я заплатил. Так... я моё обдирал какая-то, честное слово. Не думал, что этот хай-клуб будет магазином. магазин. русский скупил? Ну да, в принципе всё. Ну молодец. Иди в отель отдохни. Завтра иди в церковь. Там тебя буду ждать. Давай, удачи. Так... еще обознай где этот отель. Ну, боже, здание здесь не вижу на этой станции. Ладно, так. О, ну какая-то девушка. Ты Руслан же? Эм, ну да, а ты кто? Меня зовут Анна. Меня Руслан зовут. Ты что-то хотела? Да просто нам по пути. В смысле в церковь? Ну да. Расскажи по себе. Снайпер хожу в Спарту, как и ты. Ясно. Я тоже иду в церковь. А чем ты туда вообще идешь? Я с полису иду в церковь, передать важную информацию. А ты? Ну, в принципе, я тоже должен передать одну важную информацию для мельника. Ясно, нам ну, тогда пойдем вместе. Давай.